Итак, друзья, поздравляю! Две наших цели за два дня полностью успешно реализовались. Мы заходили в лонг, можете написать в комментариях, сколько вы сделали с этой позиции, я сделал лично 400%. И давайте в этом видео просто порадуемся, в комментариях отпразднуем, поведем итоги. Итак. Мы неделю с вами назад прогнозировали движение примерно в 30-40% на биткоине. Почему? Поскольку у нас был конец лета, и мы посмотрели на предыдущие года и увидели, что в конце лета, вот смотрите, 20 июля, волатильность падала, потом происходил импульс на 30%. Это 2020 год. Далее 2019 год, опять же, волатильность падала, и 30 июля происходил импульс на 30%. И так далее. Вот мы на это с вами опирались на этот импульс. И, в принципе, этот импульс у нас реализовался. Цена стрельнула вверх на 35%. А, далее, на недельном тайфрейме мы целых с вами полтора месяца говорили о сигнале на повышение на недельном тайфрейме. Смотрите, что здесь образовалось. То есть, у нас общий тренд направлен на повышение. В данный момент происходит коррекция. И а, у нас образовались паттерны свечные, указывающие на завершение коррекции и разворот. То есть, постепенно в рамках этой коррекции образовывались свечные формации, указывающие на повышение. К примеру, вот формация. Вот сильный паттерн, и теперь у нас уже возник паттерн поглощения То есть мы с вами вполне можем выйти из этого диапазона в ближайшее время вверх Но может быть будет у нас коррекция от уровня 40 тысяч Далее, друзья, на дневном тайфрейме мы с вами, во-первых, нашли хороший паттерн Который хорошо работает на биткоине То есть у нас бычья свеча поглощает сразу несколько медвежьих свечей После этого движения появлялось сильное движение вверх То есть вот раз паттерн на уровне поддержки Вот два паттерна на уровне поддержки Вот три паттерна на уровне поддержки Вот четыре, этот сигнал мы с вами отрабатывали вместе И вот пять И этот сигнал у нас также отработал Далее, друзья, H4 У нас был нисходящий длительный тренд и на заключительном этапе данного тренда, на сильной области поддержки, у нас минимум немного обновился, и на данном минимуме образовалась фигура голова и плечи. Вот наша голова и плечи. При этом данная голова и плечи образовалась вплотную с масштабной трендовой линией сопротивления. То есть потенциал головы и плеч равен ее голове, следовательно, мы это расстояние прорываем к выходу из линии шеи и получаем то, что мы с вами пробиваем трендовую линию сопротивления. А потенциал головы и плеч, уровень 35 тысяч у нас отработал. То есть у нас цена дошла до нашей первой цели практически ровно, там уровень 34850, потом скорректировалась, протестировала масштабную трендовую линию сопротивления, которая стала трендовой линией поддержки и оттолкнулась и пошла ровно до нашей второй цели уровня 40 тысяч. То есть э, дошла примерно до уровня докциоровки 39 650. И теперь, опять же, немного корректируется. Также давайте растянем данную область сопротивления. А вот ее нам нужно преодолеть. И мы устремимся к уровню 45 тысяч. К нашей конечной и третьей цели а Тем не менее, две цели из трех полностью успешно реализовались Если реализуется третья, будет вообще шикарно И как только мы с вами дойдем до третьей цели Мы с вами уже можем рассматривать дальнейшее движение вверх И повышение максимумов на биткоине То есть преодоление максимума в уровень 60 тысяч Но опять же здесь также на уровне 45 тысяч хорошая зона для шарта Поэтому там мы фиксируем позиции и смотрим а что происходит с мной далее? Опять же, поскольку импульс 35% реализовался, цена может а, произвести такую масштабную коррекцию или же а, постоять долго в консолидации, как было в прошлые года. То есть вот у нас импульс, консолидация и движение вниз. Давайте дальше посмотрим вот импульс и потом коррекция. А, то есть коррекция вполне может быть, поэтому вторая цель это скорее вот такая вот основная у нас цель. И тысяч это у нас конечная цель в качестве такого очень приятного бонуса Сейчас анализировать нет смысла, поскольку цена у нас уже реализовала наш анализ Теперь формируются новые свечные формации И нам нужно ждать вот реакции на этот уровень То есть либо цена пробьет этот уровень, либо отскочит и мы устремимся вниз Просто ждем и наблюдаем Ну и естественно радуемся нашей прибыли Не нужно, напоминаю, заходить во все подряд Нужно сдать четкого и уверенного сигнала Вот мы с вами на биткоине очень-очень долго ждали и словили данное импульсное движение. А можно прождать месяц, можно прождать там несколько недель, но нужно подождать конкретного четкого сигнала, чтобы сходить в шорт или лонг Так что теперь, друзья, просто ждем и наблюдаем. Завтра я сделаю полноценный обзор а в других активов также. Посмотрим, что у нас происходит на рынке. А в этом видео, друзья, давайте просто еще раз порадуемся. Напишите в комментариях ваше мнение о биткоине, пишите, сколько вы заработали, пишите вашу обратную связь, ставьте это видео пальцем вверх. А если видео было для вас радостным. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте друзья, и всем пока.